Всем привет! Это сайт Drupalbook.ru и в этом видео мы разберем, как вводить программный блок на странице. Мы сделаем плагин для блока. Создадим файлик с этим плагином. Добавим туда класс этого блока. И добавим несколько методов, которые будет вводить сам блок. Сама процедура вывода блока похожа на процедуру вывода контроллера, вывода страницы с роутом. Мы будем выводить блок без роута, просто со статической информацией. Вы можете, например, брать аргумент из URL а и подгружать ноду в этот блок в методе build, но в этом видео мы разберем просто обычный статический блок со статической информацией. Давайте перейдем к созданию этого блока. В первую очередь мы должны создать папочку плагин и блок, и туда уже помещать плагины нашего блоков. То есть мы можем другие блоки создавать и класть в эту же папочку «блок». Давайте создадим эту папку. Сначала «плагин». И внутри папочки «плагин» создаем папочку «блок». Теперь мы создаем «first-блок.php» файлик либо любой другой, который вам нравится название для файла. Главное, чтобы название файла совпадало с названием класса, который будет лежать в этом файлике, то есть first FirstBlock. Отлично, мы создали файлик, теперь создаем класс для нашего блока. first FirstBlock, он должен совпадать с именем файла и наследуемся от BlockBase. Также важно добавить комментарий для этого класса. В нужно указать, что этот выводит, например, блок. DisplaceBlocks. блок. Displace И очень важно указать аннотацию для этого класса. И очень важно указать аннотацию для этого блока. Под аннотацией я понимаю такую запись. Пишем собака блок и в скобочках указываем ID и админ лейбл для этого блока. Это очень важно, потому что эта аннотация партится автоматически и отображается в админке Drupal. Без этой аннотации блок не подключится. Соответственно, ID у этой аннотации должен быть разный для каждого блока. Если вы будете писать, например, аннотации в ID название вашего модуля и потом просто название вашего блока, Тогда, скорее всего, у вас аннотация будет уникальным ID. Также вы можете указать Translation, это нужно для мультиязычных сайтов, чтобы ваше название блока могло переводиться через админку Трупала. И теперь нам нужно добавить еще namespace. Давайте их просто скопируем. Нам нужно будет очень много namespace для этого блока, потому что мы используем в примере форму для блока и для блока будем задавать и также будем подгружать аккаунт, поэтому мы еще подключим аккаунт интерфейс. Дальше идет основной метод, который сам собственно выводит этот блок, это метод build. Давайте его скопируем тоже, ставим. Метод build выводит макап, то же самое, как это работает. Для контроллера мы определяли метод, который будет выводить нас макап. Также здесь мы еще подгружаем конфигурацию. Позже мы будем добавлять метод для вывода формы. И эту форму мы будем сохранять на submit в конфигурацию. Это что-то такое же похожее, как и конфигурационные формы в модулях, которые мы делали до этого. Конфигурационные формы через контроллер. Это все один и тот же API, поэтому мы можем его использовать как в блоках, как в контроллерах, так и в модулях. Это очень удобно, потому что вам не нужно запоминать очень много дополнительных API, изучать что-то дополнительно. Достаточно знать, что у вас есть конфигурация, и она везде одинаковая. Позже мы будем еще работать с этой конфигурацией, и мы узнаем, как ее приносить с одного инстанса трупала на другой инстанс. Например, с локала на dev, с dev на live и так далее. Здесь, как вы видите, у нас простой конфиг. У нас есть только один, одна конфигурация это одна настройка блока в нем мы будем записывать имя это имя, по текстовое поле имени мы сейчас и добавим давайте начнем с этого, пропустим пока пермишны. мы определяем просто блок-форм метод и это автоматически становится формой нашего блока здесь мы записываем Кучу конфигурации, которая есть в этом блоке Вам, как видите, не нужно определять название вашей конфигурации Оно автоматически будет подхватываться Из названия блока Поэтому вы просто используете this Для получения конфигурации Ну и собственно здесь через формат мы задаем одно поле Поле имени Которое также через конфигурацию Через Default Value Может поставляться туда Попозже мы разберем, как это работает Сейчас просто вы уже знакомы с форм API. Мы еще также дальше будем знакомиться с форм Это как один из примеров достаточно простых. И давайте теперь добавим еще блок access. Блок access то же самое, что access для контроллера. Только здесь мы пробляем метод блок access. Он автоматически становится методом колбеком для нашего блока. Так же самое, как мы делали access callback для контроллера, здесь также есть access callback для блока. И имя этого метода, новый блок access, тогда он будет автоматически подхватываться в блоке. Здесь мы используем permission Drupal. И также мы используем access result. Класс access result. Мы его подключили через NSPS. Поэтому он автоматически будет подхватываться. В данном случае у нас этот блок будет видеть все, у кого есть права доступа Access Content, то есть все пользователи на сайте. Если у вас, например, это access, доступ к контенту запрещен незарегистрированным пользователям, тогда, конечно, этот блок не будет отображаться у незарегистрированных пользователей. Но обычно Access Content стоит для всех пользователей, в том числе незарегистрированных. И нам нужно еще добавить одну функцию блок Submit. Это Submit Callback. Наши формы блока. Опять же, она подкладывается автоматически. Если название метода блоксудмит. И вам также не нужно ничего делать с конфигурацией, подгружать ее по какому-то имени. Она уже автоматически подгружена. This. Просто обращаетесь к конфигурации и сохраняйте туда значение нашего поля. Просто сохраняем значение в конфигурацию. Так, давайте теперь сохраним это все. Нам нужно почистить кэш, чтобы плагин нашего блока подключился. Давайте зайдем на наш сайт, почистим кэш. Как вы видите, у нас похожая система как и с контроллерами, так и с блоками. В Трупале 8 все более-менее унифицировано, что очень удобно, потому что... Вы изучаете что-то одно и автоматически уже узнаете что-то другое в другом месте, потому что API используется повсеместно в Drupal. Если вы пишете свои модули кастомные, то тоже старайтесь использовать Drupal API. Теперь давайте зайдем в блок layout. И в какой-нибудь сайдбар поместим наш блок. Если вы посмотрите на аннотацию MyFirstBlock, то этот блок должен быть здесь. MyFirstBlock Сразу я вам рекомендую поменять ID блока, нажать кнопочку Edit, потому что все написано слитно. Лучше писать, конечно, это все через нижнее подчеркивание, так более читаемо. Здесь вы помимо того, что у нас есть access callback, вы можете дополнительно настроить доступ к видимости к вашему блоку. И потом сохраняем. Вот наш блок. Сохраняем. Давайте перейдем на главную страницу. Наш блок вывелся. Теперь давайте нажмем «Редактировать наш блок». И посмотрим, что у нас доступно для редактирования. Здесь мы добавили поле name нашей конфигурации. Вот вы видите конфигурацию нашего блока, форма конфигурационной нашего блока. И вот мы добавили поле name. Давайте что-нибудь заполним для него. Напишите свое имя. Нажимаем сохранить. И как видите. Ваше имя будет добавляться автоматически в блок, потому что мы в build метод build указали, что подставляем наше имя. Функция t, я не помню, разбирали мы или нет, она позволяет переводить через админку на другие языки строки, которые передаем в эту функцию. Здесь мы через placeholder заполняем из конфигурации наше имя. Это нужно для того, чтобы Целиком вся строчка не переводилась с разными именами, а переводилась только именно одна строчка с placeholder. Это позволяет не засорять базу данных. То есть мы переведем только одну строчку, а placeholder будет всегда оставаться таким же, и он будет заменяться на имя. То есть даже если на русском языке будет там привет, Вася, это будет всего лишь одна строчка в базе данных для переводов. И все. Думаю, вам уже более-менее должно быть понятно, как работают блоки в Drupal 8, как их создавать программно. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать в комментариях. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, делайте хороший сайт на Drupal.